Show I get. It? Забираю чупики. Сегодня разберем соединение в стиле ед и Канкан. -кан. Значит, вначале вы уже слышали результат, сразу быстренько пройдемся по вокалу. выключу все сэнды, выключил обработки на вокале. Послушаем, что было. Я думаю, вы поняли, значит, сейчас включаем сендаем обработочки, и слушаем, что стало. Чем понятно? Давайте сразу к обработочкам. Waves Tune. Здесь небольшой вибратор. Тюнчик совсем чуть-чуть стоит, потому что здесь он не нужен. NS1 запись в принципе была чистая, но добавил его, оставил на всякий случай. Значит, Q3. Срезал низ. Бубнеж подрезал и чуть-чуть вверху добавил. Здесь SUS с таким пресетом. Дальше DSR, еще один десер и cl 76 с такими вот дикими настройками. Revision здесь Blue. SSL Channel, здесь низкие частоты убрал и чуть-чуть высоких добавил. Wacom Stereo и еще раз Pro-Q3, чтобы точно почистить. Дальше у нас идет вот на эту дорожку с основного вокала. Здесь у нас AB Road, Сатуратор. Такой хороший сатурат. Дальше Fresh Air, сила 2 под конец, и еще один дессер. На втором вокале у нас здесь вместо NS1 я поставил Double 4 Давайте послушаем, как он звучит. Gang, gang, gang, горячо, ра, ра, ра. я думаю, вы поняли. Тоже важный момент. То что бит здесь очень такой насыщенный. Поэтому. А у меня всего одна дорожка, у меня не трекаут вот здесь с битом. Поэтому как я сделал? Во-первых, на бит я накинул сус с таким вот пресетом, а сделал на суз sidechain, как вы можете видеть, и сделал на трекспейсер sidechain. На трекспейсер здесь 3.7 не сильно. В принципе, все. Перейдем к сендам. Здесь параллельная компрессия для основного вокала и еще один диэсер. Потом altiverb таким вот пресетиком. Valhalla delay. Это просто повторение и такое большое эхо здесь. Сейчас я покажу вам, как оно звучит наглядно. Я думаю, вы слышите, значит, Бисендов вокал обработанный звучит вот так вместе с Бетом. А вместе с Эндами он звучит вот так вот: мастер-канале у нас здесь чисто про Элечка. Ничего больше мастеринга не делал. Это такое чисто сведение. Кому понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пресетик будет в моем телеграм-канале. Там же вы можете заказать у меня сведения, Сделаю все быстро, качественно и дешево. Все ссылочки в описании. Всем удачи. С вами был Феликс. Всем пока.